Здравствуйте, меня зовут Яна и сегодня мы поговорим о новостях. 25 апреля Георгий Полтавченко выступил перед депутатами ЗАГСа с ежегодным отчетом о результатах деятельности правительства города. Хитрый вам большой, ваш Георгий Сергей. Большая часть выступления была ожидаемо посвящена положительным достижениям. От услышанного вроде как любой горожанин должен испытать гордость. Город уже давно стал мощным российским автокластером, центром IT-технологий, а медицины и образование лучшей в стране. Снижение смертности и исторический демографический рост. В туризме вообще прорыв, потому что Петербург это лучшее туристическое направление в Европе. Прорыв, по мнению губернатора, обязан произойти в коммунальной сфере Петербурга. В одной из самых проблемных областей должны внедрить больше цифровых технологий на основе модного сейчас блокчейна. Все коммунальные платежи за воду, свет, газ, тепло будут считаться автоматически. Исключится человеческий фактор, что избавит горожан от двойных квитанций и переплат по услугам ЖКХ. Однако, говоря о достижениях прошлого года, Георгий Полтавченко ни разу не обмолвился о других итогах, также знаковых для Петербурга. Забастовки метростроевцев, финансовых скандалах при настройке лучшего в стране стадиона. Накаленные обстановки вокруг Исаакиевского собора. О лишении марсового поля статуса гайд-парка. И совсем безрадостной выглядит статистика, которую озвучил градоначальник. На сотни тысяч построенных квадратных метров жилья в пятимиллионном городе в прошлом году ввели в эксплуатацию всего две школы. А в то время, как петербуржцы запускают бумажные самолетики в поддержку Телеграм, депутат Заксобрания Анохи Анохин Ха -ха. Ха -ха. Ха -ха. Ну что, погнали. считает важным защитить граждан от угрозы неадекватного восприятия действительности из-за перехода ад. Реального общения к общению в социальных сетях. Этот картон и есть Алексей в интернете не он. Среди предложений депутата это ввести идентификацию через сайт госуслуги, запретить несовершеннолетним выходить в соцсети во время учебы и ограничить продолжительность доступа граждан к сетевым сообществам до трех часов в сутки. В Пояснительные записки к законопроекту депутат указывает, что соцсети в современном мире используются в противоправных целях. «Условием такой противоправной деятельности становится анонимность», утверждает автор законопроекта. «Призываю вас максимально отказываться от интернета и чувствовать себя хорошо», заключил Анухин. Тем временем налоговая служба обнаружила у Павла Дурова долг в размере 4 рублей за квартиру в Приморском районе. Сообщается, что в случае неуплаты этой суммы своевременно российские банковские счета Дурова могут заблокировать решением суда. Кроме того, возможно арест недвижимости, принадлежащий Дурову в России. Петербург поддержал революцию в Армении, и десятки армян вышли на Невский проспект, чтобы поддержать своих соотечественников в Ереване. Как вы помните, власть услышала протестующих в Ереване и сложила свои полномочия. Если вы хотите, чтобы мы дальше снимали новости, подписывайтесь на наш канал и ставьте лайк этому видео.